Подошел, поджарил и наслаждаешься. Без мук с приготовлением. Следующий парнишка является большим фанатом игры Team Fortress 2. Это побудило сделать его тот самый телепорт, который мы все с вами прекрасно знаем. Для этого ему понадобилось, как вы уже догадались, только несколько сотен деталек лего. Все это соединилось с красивыми фонариками и образовало готовую картину, дарящую радость и веселье всем шарящим за игруху ребятам. А что-то даже захотелось пойти тряхнуть стариной и поиграть в тф 2 а у вас нет такого? Самоходный рельсовый экипаж, предназначенный для тяги несамоходных вагонов. Вот вам загадка на размышление, над которой дается 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Конечно же, это локомотив. Именно он у меня и будет следующим по списку. Вы только зацените, каким крутым и атмосферным его удалось сделать. Чего стоит только выходящий из трубы дым. А этот фонарь квадратной формы... Не знаю, это правда просто что-то с чем-то, будто я наблюдаю что-то из будущего, совмещенное со вселенной Гарри Поттера. У меня такие ассоциации. Также очень клёво смотрится управляющая панель, которая расположена в задней части. В общем, композиция вышла целостной и в каком-то смысле даже незабываемой. Уверен, принеси автор ролик этот локомотив в один из магазинов Лего, его бы просто умоляли оставить игрушку там, как выставочный вариант. Они там очень любят похожие штуки». Барретт М-82, в документации вооруженных сил США М-107, американская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускаемая компанией Барретт Firearms Manufacturing и состоящая на вооружении ряда стран мир. Автоматика данной винтовки основана на поворотном затворе. Именно его, кстати, в точности повторил этот парнишка, используя лишь детальки Лего. Также ему удалось и скопировать внешний вид оружия, что тоже стоит отдельных аплодисментов. Со стороны, когда пушка установлена на сошке, она выглядит ну очень здорово и устрашающе даже что ли. Также, что стоит отдельного внимания, так это возможности стрелять из этой игрушки. Не знаю, как ему удалось это сделать, но она реально работает. С ума сойти можно. А это наикрутейший золотой дегленский, который был сделан, как вы уже могли догадаться, из Лего Деталик. Где они, блин, столько таких красивых частей нашли? Вот что меня правда волнует. Эта пушка для создателей не только на вес золота, как история и коллекция, но и золотого цвета. У пистолета очень здорово светятся все части, включая дуло и магазин. Вернее, даже не светится, а переливается на свету. Перезарядку в нем сделали тоже очень крутой. Я имею в виду звуковую часть. Она какая-то будто из игры. Первый раз, когда я ее услышал, меня аж до мурашек взяло. Следующим чудом будет машина для уборки снега. Авторы идеи специально сделали ее очень большой, оснастив максимально широкой площадкой под сам снег. Видимо, кто-то не очень хочет убираться на своем участке зимой, и решил перекинуть эту обязанность на игрушку. А сам собирается просто сидеть в кресле и попивать тепленький чай. Но вы знаете, и он на это имеет право, ведь сделал такого потрясающего робота. Машина полностью автоматически работает. Весь снег убирается по движущейся лестнице довольно быстро и эффективно. Я другой раз даже успел залипнуть за этим видосом. На выходе у машины получается все тот же снег, правда уже получивший прямоугольную форму, являющийся куда более приятным и легким к уборке. А это настоящий лего-череп Нан представляющий себя голову хранителя, способного открывать скрытые вещи и расправляться с живыми объектами, пораженными энергией темного эфира. Это очень крутой и коллекционный подарок для любого фаната вселенной Call of Duty. Даже начинающий игрок, буквально немного знакомый с игрой, по-любому оценил бы это творчество. «Да что тут игрок? Я почти не сидел в этой игрухе, а уже захотел себе такой же». «Ну правда!» а особенно круто, как именно он сделан из лего. Все так четко, со светящимся глазом, эффектными зубами. Прямо оторваться тяжело». Когда я впервые увидел ролик с участием следующей штуковины, я не совсем понял ее крутизну. Но вроде да, какая-то лего-постройка, что перекатывает баскетбольные мячики из одной комнаты в другую. Но потом автор видео нацепил на эту конструкцию еще один уровень, и стало уже интереснее. И потом как в меме, бац-бац-бац, и вот мы уже видим что-то наподобие громадной сложнейшей фермы, в которой просто так не разобраться. Хотя, даже если бы я и пытался вам все это объяснить, лучшим вариантом все равно стало бы увидеть это своими глазами. Поэтому приглашаю вас на эту карусель веселья. Пристегивайтесь и наблюдайте за автоматизированной штуковиной на лего детальках. А это обалденный космический пистолет, который отличается от всех игрушек лего как минимум тем, что он светится. Причем делает это довольно-таки неплохо, очень ярко. Кроме того, у него нестандартные формы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 Представьте ситуацию. Приходите вы, значит, такие в зоопарк, хотите посмотреть на животных, подбираетесь к месту обитания крокодилов, высовываете голову, а тут хоба! и этот чувачок лежит на животе. Думаю, будь у меня зрение минус пять, я бы даже не понял, что это не настоящий крокодил. Хотя, наверное, я вообще бы ничего не понимал, будь на его месте тот же человек. Наверное, не самое удачное сравнение, но не суть. В общем, я что имел в виду? Я хотел сказать, что крокодил из лего реально неплох, А? Авторы тени соблюдал и цвета разные использовал. И сам по себе крокодил получился не мультяшным, а очень даже суровым и крутым. Мне очень понравилось». Следующим на очереди будет топовый торговый корабль. Ну а вы что думали, чтобы выпуска безводного транспорта? В общем, если коротко, то ребята соорудили по готовому плану этого вот красавчика. Учли буквально все мелкие детали и смогли поставить его на воду. Самое интересное, что где-то в сердце этого кораблика встроен чип, передающий информацию на телефон с довольно большого расстояния. По этой причине игрушкой легко можно управлять, стоя на берегу, и наслаждаться ее четким ровным движением по глади воды. Также, что мне очень приглянулось, судно очень клево оформлено и на борту. Всякие там человечки, цветные элементы и все такое. Все мы с вами порой хотим поиграть с большими пушками. Но к нашему еще большему сожалению, все они запрещены законом и требуют особой лицензии. По этой причине я стал смотреть, как люди решают это недоразумение. И зацените только, на что я наткнулся.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 Поиграл я, значит, в комп, сидя на карантине, и так вдохновился одной новой стрелялкой, что решил повторить мой любимый пистолет. Однако, поскольку я не умею делать копии чего-то уже готового, я просто взял за основу гайд в интернете и начал строить его из всех деталек лего, что попадались мне под руку». Вышел топовый Silent Gun, способный поражать цели без лишних звуков и с топовой точностью. Именно такое описание под видео было у этого парня. Ну что, скажете еще теперь, что это как-то сложно и нужно иметь особый дар, чтобы строить такое самому? Вот и я пересмотрел свой взгляд на это. Пойду что ли тоже попробую что-то построить?